Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас, и пусть Дух Святой осветит вас, как и меня Он освещает. Смотрите, только сейчас, сейчас от Него я принял, и сразу же хочу с вами делиться, чтобы вы могли знать, что делать в своей жизни. Например, вчера мы говорили, и будем продолжать говорить об этой теме, нет смысла решать проблемы вокруг нас, материальные проблемы наши внешние, те проблемы, которые мы встречаем, если мы не решили внутреннюю проблему. Понимаете, о чем говорю я? Тогда смотрите, Иисус сказал, прежде всего ищите Царство Божие. Что значит прежде всего искать? Царство Божие. Давайте об этом говорить. Иисус сказал, «Царство Божие внутрь вас». И когда у человека нет Духа Святого, внутри нет Царства Божьего. Потому что, когда Дух Святой приходит, когда Он приходит на нас, тогда внутри нас появляется Царство Божьего, и Царь живет с нами внутри, и тогда внутри нас мы начинаем ходить. Естественным образом в праведности нам не приходится какое-то усилие над собой делать, нам не приходится мучить себя. И мы направляемы Духом Святым. Тогда Царство Божие внутри нас, когда мы принимаем, мы решаем эмоциональные проблемы, духовные проблемы, любые проблемы личные и так далее. Дух Святой Он укрепляет нас. Изнутри нашу внутреннюю жизнь, все эти, знаете, травмы, все то, что мы носим в себе в течение всей нашей жизни, знаете, комплексы, вот эти вот внутренние противоречия, вот эта негативность, знаете, вот это вот идеи какие-то. Все это Дух Святой забирает. Он очищает и освещает и царствует внутри нас. Что значит царствует? Направляет нас. Он показывает нам путь. Тогда, если вы имеете Духа Божьего, тогда да, вы найдете для себя человека, если хотите да, семью создать. Вы ищете для себя того, кто... Будет подходящий для вас. Тогда, если вы будете уповать на Духа Святого, Он найдет для вас того, кто будет приклеен к вам. Семья это, – это так, семья. Бог создал мужчину и женщину. Он и она, когда двое становятся семьей, Тогда они становятся одной плотью, и невозможно разделить, невозможно, невозможно никак разделить, они неразделимы, все. И что происходит? Это одна плоть теперь. Когда у тебя Дух Святой, и твой партнер, вторая половина, тоже имеет Духа Святого, у вас один Дух, одна и та же голова, это очень прекрасно. Это тот же Дух, который вас направляет. И вы знаете, Он, этот Дух, направляет тебя и ее, или его, мужа и жену. И у вас мир. И у вас есть этот покой. И как, например, не только у меня 51, но и больше, мы 51 год вместе. Бог будет обитать внутри вас и все остальное будет прилагаться за то, что Иисус учил нас. Прежде всего, ищите Царство Божие и правду Его. Когда вы делаете это, когда это происходит, все остальные вещи, знаете, еда, вот эта вот необходимость во всех вещах, безопасность, все, в чем вы нуждаетесь, он будет прилагать в соответствии с тем необходимым для вашей жизни, ежедневным уровнем. Знаете, как лестница. Ступенька за ступенькой. Не все сразу, не ждите за один день, все упадет. Нет, Бог не будет делать этих вещей. Он будет давать вам в соответствии с вашими нуждами. Он будет добавлять постепенно все то, в чем вы нуждаетесь, в чем вы именно нуждаетесь, а не то, что вы желаете. А, хочу, требую. Нет. Он будет давать в соответствии с вашими нуждами, и все остальное будет прилагаться. Ищите же прежде всего Царство Божие, то есть Царство Духа, Божьего внутри вас, смирение, вот это посвящение, быть слугой в истине, и вы знаете, это прекрасно, и я бы хотел бы еще вам, у меня такая возможность, знаете, хотел бы обнять всех вас и делиться от моего духа с вами, но кто может это делать? Только Сам Господь Иисус, Он крестит Духом Святым. Не Дух Святой Сам приходит. Дух Святой – это дар самого Господа Иисуса. Ян Креститель говорит о том, что Он будет крестить нас Духом Святым и огнем. Огонь потом приходит. Я бы хотел, чтобы вы понимали, сначала Дух Святой, и вы выдержите любой огонь. Не переживайте. Не переживайте о крещении огнем. Что это, епископ? Ну, неважно. Сначала нужно искать Духа Святого. И когда у вас будет это, вы поймете, что это крещение огнем. И тогда вы день за днем будете соответствовать Божьим вещам. И любые трудности, любой огонь, вы пройдете через любую печь испытаний и преодолеете все это. Хорошо, друзья мои? Это очень просто, легко. Примите внутри вас Царство Божие. То есть, дайте Духу Святому действовать, чтобы Он внутри вас... Царствовал И все остальное, в чем вы будете нуждаться, будет прилагаться вам, потому что Он, Иисус, обещал, ищите в первую очередь, ищите в первую очередь. Он не сказал просто ищите, нет, прежде всего, это приоритет, и прежде чем достигать что-либо в этой жизни, во-первых, вам нужно принять Духа Святого, и тогда да, будет направлять вас к этим замечательным пастбищам. Поэтому Давид говорил, Господь, пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться, Он направит меня к этим злачным, прекрасным пастбищам. Смотрите, как это замечательно. Это прямо соответствует тому, что Господь Иисус говорил. Прежде всего, ищите Царство Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. Муж, жена, дети, родители и так далее. Восстановление вашей семьи вашего дома. Все это произойдет. И это то, о чем мы недавно с вами говорили, вы увидите эту историю прекрасную, девушка, которая восстановила всю свою жизнь после того, как получила Духа Святого. Хорошо? Во-первых, во-первых, об этом переживайте, о внутреннем, о вашем внутреннем, потом будет дополнение внешним вещам, ухаживайте за вну, внутренностью своей, потом все остальное. Тогда мы видим, когда дух здоровый, тогда все остальное тоже здоровое и будет прилагаться вам. Хорошо, тогда Я еще не пришел этот день когда мы готовимся к встрече Новому Году, но я уже благословляю всех вас своими Господа Иисуса Христа. И для тех, кто там в Бразилии, я сообщаю вам, что я буду с вами. Суббота на воскресенье, это новогодняя ночь. Я буду там в храме Соломона. Всего доброго. До встречи, друзья.